Вот такой тебя, да? Такует. Спряталась от тебя, кошка, да. Да, да спряталась, не дает. Котел. Не дает маленькой. Хочешь так трахнуть ее, да? А она не дает. Вот что делать? Вот получи. Получи погод. А я по шкребу, сейчас тут вот, чуть-чуть. С какой же ее стороны взять? Ну с какой стороны ее взять? Получи её! Ой, пауха по получила! Получил пауху! По Ай-яй-яй! Ай, ай. Сейчас моё ухо хвост Получай, паухи! Ах, какой! Ай, я ему все равно Вот так! Ты серьезно?